Иисус Христос ходил и учил людей праведной жизни, и к Нему присоединялись люди, впечатленные Его учением. Среди таких людей были двенадцать, которые считали себя наиболее приближенными к Христу. Этих двенадцать называют апостолами, что означает посланник, то есть двенадцать посланников. Есть еще один апостол, который не видел живого Христа. Это фарисей Савел Павел, или просто апостол Павел. Перосвященники иудейской секты фарисеев возмутились поступками и учением Христа и послали Савла убить Христа и активных его последователей. Но тот не успел этого сделать, так как другая иудейская группировка раньше схватила Христа и передала его на суд прокуратору иудеи Понтию Пилату. Зато Савл успел убить Стефана, одного из последователей Христа. Но последователей Христа было много, и его Идею прямыми чистками не заглушить. Тогда Савлу явился некий дух, который назвал себя Духом Христа, и этот дух ослепил Савла, заставив его думать три дня до исцеления от слепости. После этого Савл решил креститься и преобразовался в Павла. Теперь он перестал преследовать христиан и внедрился в христианское движение. Далее он совершает серию апостольских путешествий и пропагандирует свое христианство. Кстати, очень важно знать, что Лев Николаевич Толстой был отлучен от церкви и проклят за то, что он в своих поздних трудах высказал идею о том, что современное христианство – это не учение Иисуса Христа, а только то учение, что пропагандировал апостол Павел, и Толстой обозвал это учение павлианством. Но и 12 апостолов не лучше Павла. «Пошел Христос с ними на гору Елеонскую и говорил им. «Вы все предадите меня в эту ночь, ибо сказано в пророчестве, уберу пастуха и разбежится все стадо». Тогда Петр возразил Христу, «Если и все предадут, то только не я». А Христос говорит, «И петух дважды не успеет кукарекнуть, как ты трижды отречешься от меня». Но Петр сказал, «Даже если мне придется умереть, не предам тебя». И все двенадцать так говорили. Далее они идут в Гефсиманский сад, и Христос говорит, я буду молиться, и вы сидите здесь, но не спите, чтобы не впасть во искушение. Но через час Христос обнаружил их спящими и отчитал их, и снова стал молиться. И три раза каждый час Христос обнаруживал их спящими. И это происшествие специально вставлено три раза, чтобы даже самым тупым стало понятно, что так называемые ученики-апостолы ничего не поняли, чему их учил Христос. После этого Христа обнаруживают иудейские превосвященники и уводят на суд, за ним пошел и Петр. Однако когда кто-то опознал Петра, как бывшим с Христом, тот отрекся от Христа, тогда следующий также признал в нем ходящего за Христом, и Петр отрекся от Христа, и также в третий раз. Вот такой себя был хваленый апостол Петр. Можно его оправдывать как угодно, это не умоляет его предательского нутра, который предал живого пророка, и что бы тогда повлияло на него после смерти этого пророка? Да ничего. А мы знаем, что некоторые партизаны терпели все пытки гитлеровцев, но не сдавали своих товарищей. А ведь их не просто расстреливали и вешали. Им вырывали ногти, ломали кости, сдирали кожу, отбивали молотком яйца, сжигали в амбарах. Однако партизаны не предавали товарищей Сталина и Родину. А апостолы с легкостью предали пророка Иисуса Христа и свои клятвы. Предали Христа при жизни, что же мешало им продолжать предавать после его смерти? Чудеса воскрешения, но они же видели эти чудеса и при его жизни. Апостолы Петр и Павел теперь называются первоверховными апостолами и считаются лучшими из апостолов, потому что они больше всех сделали для становления и развития христианских церквей. Но в этих церквях нет Бога а только труп распятого Христа без его души, без его учения, которое было успешно выветрено деяниями Петра-предателя и Павла-убийцы.